Если вы участвуете от имени индивидуального предпринимателя, по правилам торгов задаток должен быть перечислен от ИП. В то же время вы всегда можете уточнить у конкурсного управляющего, возможно ли отправить задаток от вас, но как от физического лица. Не забывайте делать это за несколько рабочих дней, чтобы сумма успела поступить на счет до начала торгов.